да да да да барабанная дробь. И раз, и два, три. Что? Что это такое? Покажи. Ребята, всем привет! С наступающим вас новым годом, зайчики наши. Сегодня будет очень, очень интересное видео, которого еще не было на канале. Это мега много сюрпризов. Вы помните, что я Лерке на день рождения подарил очень крутые подарки. И как это было, вам очень понравилось. Видео уже набрало там, ой, ой ой ой ой ой ой много просмотров. Но сегодня будет незабываемое видео. Я сегодня дочке дарю подарки. И это будет квестом. Она должна их найти. Ребята, Лера сейчас в коридоре. Она, видите, она там уже там кричит Всем привет И то, как это будет, смотрите дальше Поехали Фу! Первое, что нужно сделать Она должна обязательно одеть шапочку Так, дорогуша, ты тут стоишь Одевай шапочку Одевай Обязательно Подождите. Так как уже накануне вот-вот уже Новый год И я для этой красавицы Решил сделать подарок Толера можно заходить? Заходите Hello! Hello Хамеручка. Я дарю тебе вот этот вот подарок. Вот давай, я сейчас показываю ребятам. Ребятки, смотрите. Камер, ты видишь? Все, ложи его. Там ты нарисованный. Ложи его. Ну, а ты что думала? Тут же все-таки подбиралась. Продумала, да? Конечно. Можно открывать? Ну, конечно можно. Нужно даже открывать. Давай, дорогушенька. Что, что там? Обратно. Что обратно? Что нас ждет? Что нас ждет сегодня, расскажи? А? Что? Спокойно. С Новым годом поздравляю, доченька любимая. Я желаю, чтобы весь год ты была счастливой. 365 дней в год, чтобы ты улыбалась, чтобы с лаской и любовью ты не расставалась. Попрошу я ангелов, чтобы тебя хранили, чтобы все дни твои в году радостными были. Ну, классно. Вот так вот такое поздравление да, для нее Ну, дальше что нас ждет? Интересно, что у нас, нас ну, ждет дальше. Падать. Это что? Теперь объясняй. Ну так. <смех> <смех> Смотри сама, разбирайся, что у тебя тут. Что обратно <смех> Да. Лера, объясняю так. Смотри, есть такое правило. Я тебе даю. 15 минут. У тебя есть 15 mm -hmm. минут найти все подарки, которые я для тебя приготовил. Если в течение 15 минут ты по этим загадкам не находишь все подарки, ты, к сожалению, не получаешь. Хорошо. Вот такой вот уговор. Но подарки прикольные. Ты должна справиться с этим Хорошо, заданием. Теперь... Камера наругаешь? Что это такое? Да. Ну что смотри, это? что это такое. Как ты думаешь, что это такое? Покажи на камеру. Что это такое? Объясните, пожалуйста. Я вижу хаммера, вижу бантик и вижу кусочек своего рюкзака. Покажи. Покажи это хорошо, чтобы все видели. Это наш код. Это кусочек... Э -э Там бантики, мой Покажи хорошо, чтобы на камеру это было видно сейчас. Видите, ребят? Это наш котик, бантик. Но... Ну и что это? К чему это? Ну вот думай. Да Все, время... Нет, ты... за... Время Стоп. пошло. Лет, это... Да подожди, ты хор... за это должен сказать. Хорошо, я скажу, если ты не понимаешь, что это такое, это кусочки чего, ребят? Фотки. Картриды. Это кусочки пазла. Для ага. особо маленьких. Да. Ребята, вам придется вот кусок. Вы пошло. что это пазл. Раз, два, три, поехали. В раздевалке я служу, на, вес... на весу пальто держу. Я шоко. Так. Времени <плес> очень <плес> мало Я тебе <плес> скажу <Обратный этот> <плес> <плес> а, костяная... а что там тоже? Там тоже есть пазл? Потом будем смотреть Ну ты же говоришь, чтобы есть пазлы Что да. ты спешишь? <плес> так, костяная спинка, жесткая щетинка С мятной пастой дружит и усердно служит <плес> Что это? Ребята, пишите комментарии, пожалуйста Помогите ей найти комментарии Ой, помогите ей <плес> найти подарки Збная щетка. щетка. Блин, шарик. Ребята, пишите, помогайте, я вас прошу. Я, я тоже вас прошу. Потому что это будет прикол, если она сейчас не отгадает. Потому что она на день рождения она еле справилась. Еще один. Еще один пазл? Да, Сколько дерев... уже? Три. Домике... Три. В деревянном домике проживают гномики. Уж такие добряки раздают им огоньки. ребята, ребята, что это? Подожди. В деревянном домике проживают. Что ж, еще раз зачитаю. В деревянном домике проживают гномики. Уж такие добряки раздают им огоньки спички да Ха -ха, блин ушла я Но, О, давай. Где, где, у где у нас спички у Нет. нас вообще спичек нету где могут быть а, у нас же плита нашла, без спичек нашла, зажигается нашла, нашла. нашла Да. ребята все снимаю одним кадром а, без каких-нибудь склеек как? смотрите сами все честно по-настоящему ну а хожу, брожу не по лесам, а по усам и волосам. И зубы, и у меня длиннее, чем у волков и медведей. Пощелка. Блин, Я ну ты шаришь. Давай, давай, дорогуша. Вот. У нас еще вторая расческа есть. Есть? <связь> да <связь> ты же меня сейчас убьешь? Видно хочет. Дочка хочет подарки. Видно, видно. Пазл есть? Да. Есть? Сколько уже этого? штук? Не знаю. Я под мышкой посижу и что делать укажу, или, у... или уложу в кровать, или л... разрешу гулять. Еще раз. Я под мышкой. Я под мышкой посижу и что делать укажу, или уложу в кровать, или разрешу гулять. Вчера мерил только температуру. Догнала? Шея так сейчас немножко приболела. Давай, давай, думай. Ускользает, как живое, но не выпущу его я. Белой пеной пенится, а руки мыть не ленится. Мыло. Правильно. Блин, а догадала. Все, на день рождения так ты сразу поняла, что, да? Надо включать мозги. Ты что-то срещур вообще идешь, мама не горюй. Каким инструментом можно щихлебать? Каким инструментом можно еще и хлебать? Ну, Господи, такой, такой легко. Такой легко! Ты, ты меня просто удивляешь, честно. Он не хочет. Он хочет. Набито пухом лежит под ухом. Есть пазл там? Есть. А куда ты его выкидываешь? Угу. Ты же потом просто не в это. А -а -а. Какая, какая подсказка? Подушка. Ты возьми эти фишки, все сюда положи лучше. Пазл? Да, все пазлы ложи, Лера. Потому что, не дай бог, один потеряешь, ты не найдешь. Я тебя предупреждаю сразу. Я знаю, что я говорю. То -то что ты ищешь? Угу. Какой... Подушку. А что подушка? Может, нет, а подушка? Может, а она... какая подушка? Здесь больше подушек нет. <классно> <классно> Ладно, значит, а, я так не летел туда лезть. <свистый> а, потому что в прошлый раз там были подарки. Ой, Нашла. Есть? Да. В прошлый раз ты там обнаружила все подарочки. <свистый> О, боже. Э, кто не в шутку, а всерьез, нас забыть, нау... забить научит гвоздь. Кто научит смело быть... С велико упавненный и коленку расцарапать не реветь, конечно. Думай, думай. Что? Что ты ко мне? Еще раз читай. Что ты на меня смотришь? Что ты смотришь на меня? Что такое? Что? Что, блин, рассматривает меня? И... Что ты хочешь, бабки, блин, на себе, слышишь, что? Это клипсы от машины, мне надо заказать? Блин, да деньги, блин, задрала. Да ничего нету. Что ты ищешь вообще? Что ты молоко делаешь? Нету ничего. Нету. Что ты? Что ты мне еще, блин, трусы. В трусах вы серьезно? В каких трусах? А, ты что, прикалываешь? Вот, вот трусы. Вот, в смысле, блин, ты... это трусах. Где в трусах? Она вот здесь вот торчала. Лера. Она вот здесь вот была. Лера, она вот здесь. Дай, покажу. Она вот тут вот была. Вот так. Нет. Она Нет. была вот так. Нет, она была вот так. Слушай, ну я что-то что-то сказал. Это мне нечего делать, блин, в трусы, короче, пихать. Блин. что ты, ты мне вообще, блин, наш... за шапку, блин, сделала. Читай. У меня еще... У тебя очень мало времени. Вперед. Ага. Шар не велик, ленится не велик. Шар не велик, ленится не велик. Если знаешь предметы, то покажет весь свет. Ну, еще раз. Что это такое? Что это? Ах, блин. Догадалась, блин. Собирайся. Смотри, потому что он тебе сейчас их... Под крышей четыре ножки. Под под крышей суп до ложки. Ну, под крышей четыре. четыре ножки. под крышей суп до ложки. Ребята, напишите, пожалуйста, что это? Под крышей 4. Если суп, значит... Ну. No. та yeah. <laughs> да, да ещё в гашке у него посмотреть. Э, а, блин! Додумалась, блин, я думал, ты глупее. Слышишь, красава! Блин, я еще туда ее так прилепил. Ну что ты делаешь? Смотри, что взяла блюно приклеила. Я тебе сейчас ее знаешь куда на глаз наклею. Недавно меня тоже посыпали. С новым <сёк> годом, собираем пазл. А что, все нашла? <сёк> вот теперь и собирай. Давай, давай. Мы будем наблюдать за тобой реально. Вот мне сейчас <сёк> будет смешно. <сёк> собирай. Угу. <сёк> <сёк> <сёк> Я тебе сразу говорил, надо было сразу смотреть каждый. У меня еще пять минут. Ну, ну, у тебя да. очень мало времени. Эй, хамер, хами, хамер, алло. Угу. Смотри, он тебе сейчас ее просто, блин, раздолбает. <связывая> Ох, мы сейчас будем все наблюдать. Реально, мне же самому интересно. Я сейчас таким интересом на любит. это все смотрю. Лера сам... пазлы любит. Конечно, Лера любит пазлы. Но Лера не любит их раз... разгадывать, да, наверное? Нет, пазлы люблю. Все. Сложила? Да. И какая картинка вышла? Вот и хаммер, вот с кот у на. Меня просто тебя сложила. Чего? Это шкаф. Я по вещам могу сразу. У нас, пойти. подожди, у нас два шкафа Лера. Один там. Можно догадаться, шкаф с моими вещами, с моим знаком. Ну, вперед! Чего съела так? Вперед! Смотрите, вы видите, вы видите? Ну так. Он пошел уже. Ну давай! Время. А, все, ты, в принципе, да. справилась с временем. Ааа! -а -а -а. Точно. Да. Ты. Да. А мы вдруг нет... А, ну да, этот попал. Ну, да барабанная дроп. Барабанная дробь! И... Раз, да два, три! Что да Ну что-то. да да ну, вылажуй! Вылажуй свои подарки! Крутяк, да, я знаю! Вот бы мне кто-то так подарил, реально! Тебе повезло, честно! Давай! Так, считаем, считаем! Считаем! Раз! Два! Не это ну не знаю, будешь смотреть Три Три Четыре, Четыре. Пять Может, кучу Пять кучу это Шесть Нифига себе Смотри сколько тебе папа, по подаркам Это тоже тяжелый, семь Давай, давай, семь Вось. Восемь 9. Тяжелый. Тяжелый? Да. Ты представляешь, что там может быть? О, главный лев пришел. Десятый? Да. Ребят, смотрите. Одиннадцатый. Одиннадцать. Что? Ну? Мало! Нет. Я думаю, как я обратно туда тащить. Ну, а теперь переложим. Вот, я же тебе специально постелил. Мягенькую <с штучку, чтобы ты на нее. Мы все реально, мы в таком пред, предвкушении. Ой. Давай начинать. Ну, Давай с маленького. Блин, я не представляю, как тебе сейчас интересно, реально. Вот. У меня что еще может быть? А самое интересное, веришь, это нам. Вот просто наблюдать, как ты вот, вот распаковываешь твои нас, эмоции. <звы> Да, это точно, это же человек. Он тоже смотрит. Посмотри, как он наблюдает, как ты это будешь делать. Понятно, что женщина. Прикольный. Тут Лера ну так, а ты так, Я думал, ты, блин, сразу выкупишь. Зойка, наш. Ты наблюдаешь, за Лерочка, как Лера подарочки смотрит. Ты, ты обиделся, котенька. Ну, хорошо, мы тебе тоже купим. Ну давай, Лер, давай, давай, мы тоже ждем. Да. Какой подарок? Они уже там попадали у тебя. Все. Ну давай, с этого начинай. Что это? Ну нужен вам в твою студию видео, бэйби Ребята, Лера скоро будет открывать студию красоты видео, бейби. она, наверное, себе. Ой, это а тут у тебя сейчас очень много соберется. Так. Да. С чего? Давай. давай. Вау. Расческа для принцесс. Осталось ее открыть. Подходит? Валерия. Ну, даже тут так написано. А что. что ну, ладно, прям там. Ну, как? Ой. Давай, давай. Ну ладно, там? Шо? ты такое? Покажи. <смех> <смех> вау. Это вау, я знаю. Дорви, блин, вообще даже а -а -а -а -а -а. Не... не стесняйся. <смех> Чё это? Бойка. Хотела? Получила. Ребята писали просто в комментариях. Подарите лере Плойку, а не Бегуди. Ну как. Цвет нравится? А? Да. Мини-Гафре. Да. Потом а, с одной стороны утюжок. Открывается. И ну, со да. второй... Не, вот это, это Гафре. Просто Гафре. Да. Смотри, там есть четыре режима. Мне показывали четыре режима: мини, гафре, а потом утюжок и плойка. Поняла, и короче накручивать можно волосы. Офигенная штука, реально. Я знаю, что тебе понравится, ребят. Давай, давай. Такой тяжелый, Но, наверное, самый тяжелый из всех. Давай, давай распаковывать. Вау, что это? Жидкое мыло Беняманга. Круто! Вот это тебе нужно, я знаю. Ты же любишь крем-мыло. Но оно очень тяжелое. Да По-моему, полтора литра. Какая железка. Можешь схавать. Mm -hmm. <laughs> да шучу. Давай, открывай дальше. Давай вот этот. Нет. Давай. Не, вот этот. Вот этот. Ну. Что? Кокосовое мыло, я его хотела с кокосом. Ну, так это крутое мыло. Ну, так пахнет. Нравится? Ну, капец пахнет. Давай. Давай. Просто гель уже... Гель для душа с дыней. Ну, no, я для душа тебе тоже нужен. У тебя это скоро будет... Потом... Я говорю, приходите в салон в Да, ребята, так что, записывайтесь обратно. Вы все записывались. Давайте в это. Давай, самый большой. Да, Опа на. Что это такое? Ой. Ну как. Это тебе кофточка. Нравится? Красивый цвет или нет? Да. Не, только честно скажи, да тут честно. ты сейчас начнешь, сейчас чтобы я не обиделся. не, красиво да или нет? Это... Так и остаемся. Так и остаемся. Так он тебе идет как пледик. А не хочешь мерить сейчас? Потом сейчас да, Подарки Хорошо, обдруглен. Не, ну должна она подойти до тебя, стопудобно. Давай. Подай. Тут что-то мягкое. Ну давай, открывай. Таким бантом шикарным. Давай, давай. Нужная вещь. <с aku> Нужная вещь, по-любому. Ой, Ах, хорошо. Да вкусно пахнет, капец. Что, конечно. А ты что думала? Что а -а -а. это тебе тут... Тут человек знал, что тебе надо. Все надо. Давай открывать. Еще несколько подарков осталось. Я догадываюсь, что это. Ну так давай посмотрим, что это если мало того. Там... А что это такое? Но. Два крема. А... Я не знаю, как это будет на русском. Ну в общем, там два крема. Сейчас. Видишь, как папа тебе? И на день а днюха, и день рождения подарки, и новый а, год ну подарки. Можешь, Слышишь, да. ты хорошо устроилась, я тебе скажу. У тебя днюха прям, у тебя днюха прям под новый год и и новый год еще. Вот вот Класс, да? Мне тоже я когда сначала увидел, я офигел, честно. Такие цвета, прям аж хочется, знаешь, не знаю, прям окунуться Будем в них. Кушать. Ты что? Подарок. С такой самой красивой упаковкой. Ну давай. Какой? Взламу его. А вот как нормальные. Они не так нормальные люди распечатываются. Какая разница? Нормальные ридер... и ненормальные. Отпечатывают... Когда хочется увидеть подарок, можно уже вообще вот рвать и сотать. Мы должны быть свидетелями. Тело красиво открыть, но видимо не получится. Ну, ну, и, ну что, покажи, что это такое. Давай, -мо! моё Придёт Не знаю. Смотри дальше. Меня это пугает. Что Я сейчас ничего не понимаю. Ох ты ж ⁇ -мо ⁇ Ох ты ж ⁇ -мо ⁇ Все. Ну потом попротираешь это все, вытряс. Ставила? Да. А, тяжело? Стоп, теперь. Теперь. Надо что? блок. Включи. Не включается? Что, поломано? А вот, пальцем нажми сюда. На... О, точно! Перекинь, класс! Вот это красотище, реально! А ну, пальцем еще нажми туда. Выключается, включается, да, получается? Угу. Мы его потом протрем. Скажи, классно с подсветкой. А, тут два. Ты их два. Что два? Два зеркала. Тут одно, тут два. Ну, то есть, поняла тут? Одно ближе тебе, еще ближе. А, ой. Ты ж ой. поняла, ты можешь там, там приближать. Там я. Ну, нравится такая штука? Довольно? Все бы сидеть так играть. Красивая штука, реально. Планшет, знаешь, там, в школу прийти ты... Ой, это планшет, да, да. Пока разобрались, планшет. да, с этими подарками. Ну что, подарки понравились? Ага. Крутейшие, да? Мне тоже нравится. Хомируйся. Хомируйся. Ножки. Ножки у, у хомирушки. А -а -а. Что, Дэ, понравилось? Ну все, я тебя поздравляю. Хотел сказать с Днем рождения, с Новым Годом. Желаю тебе самого-самого-самого. Самого офигенного. В этом Новом Году, короче, у нас уже было миллион подписчиков на канале. И чтобы ты получала одни пятерки. Это ой, самое Не, главное. пятерки не надо. Это не надо. По 12-бальной системе а, у нас 12-бальная система. Не надо пятерки. Ну, 12 баллов. Если бы у нас было... Ну, это как пятерка. Хватит будет вот, золовать, я его только целую. Ну, понравились подарок? Ну, все, ребятки. Вот такое было видео. Спасибо вам за ваши комментарии в видео, где день рождения Леры было. Посмотрите. Всем Там было очень крутое. Нет, все, всем пока. Всем пока, очень крутой видос, вы там советовали какие подарки, лучше какие нет, пишите, что вам понравились я старался и сделать те подарки которые для нее действительно нужны потому что уже вот эти вот телефоны айфоны, которые мы дарили постоянно вы можете все видео посмотреть, Я и колонки айфоны, я не знаю, айпады все мы только не дарили друг другу уже просто надоели, это мажористые вот эти вот подарки, нужно покупать то, что нужно нужно детям вашим, нужно вам а не кот какая-то жвачка ну что, ребятки, спасибо, что были с нами. Обязательно поставьте нам пальчик вверх. Ну, до следующего видео. До следующего влога. Всем рэпа. До следующего, скоро рэпа. Пос... пока.